Практически сыграна уже половина регулярного чемпионата, и уже сейчас можно практически с уверенностью заявлять о том, что Чикаго Bulls, как и планировалось, является одним из главных претендентов, если не на победу в чемпионате, то уж на победу в Восточной конференции так точно. Bulls показывает уверенную игру, прекрасно вписался в состав «Газоль». Уже все более уверенно себя чувствует на паркете Никола Миротич. Джимми Батлер под руководством Тибуда вообще превратился чуть ли не в одного из лучших атакующих защитников. Ранее мы его позиционировали как такого больше, как бульдога, как защитника, который может проводить по 40 там, плюс минут и выжигать под собой землю на своей половине паркета. Сейчас он это делает и под кольцом соперника тоже. Вернулся Дэрик Роуз, э, вернулся, если не в оптимальных кондициях, то в достаточно хорошей форме. Э, и тренер Булс не использует его в каждой игре, как многие опасались, а бережет его, дает ему играть чуть меньше минут, в каких-то бэк-тубэках его э, не выпускает, э, И Роуз э, приобретает все большую уверенность. Булс э, великолепно играет э, в гостях что подтверждает э, силу этой команды. Более того, из нескольких поражений гостевых всего одно было, когда все лидеры этой команды были в строю. Э, Чикаго лидирует э, в лиге по подборам и блокшотам, что в первую очередь характеризует эту команду защитной стороны. А как мы знаем, э, защита это то, что ценится в первую очередь в плей-офф. И защита ⁇ это то, что поможет Чикаго завоевать лидирующие позиции на Востоке. Видископ ⁇ спортивный видео.